Здравствуйте мои дорогие друзья! Сегодня я постараюсь рассказать вам не менее интересную историю, тем те, которые я вам уже рассказывал. Сегодня я постараюсь раскрыть вам все нюансы валютного рынка. Нюансы того, почему нам платят рубли и почему за рубли мы остаемся в нищете. Слушайте внимательно и смотрите. «Ну, так давайте попробуем разобраться вместе, почему государство выдает нам заработные рубли, а не доллары, либо евро. И в конце концов платите золотом, скажете вы, и в какой-то степени будете правы. Так нет же, табу, ни в коем случае. А почему, снова спрашиваете вы, почему иметь в свободном обращении валюту и расплачиваться ею в нашей стране запрещено?» а самому государству на внешних рынках можно. Как-то непонятно. А ну, да сейчас разберемся. Давайте для начала попробуем сделать маленький обзор и выделим несколько деталей, чтобы подойти планомерно к вопросу о том, как нас дурит родное государство и вместо денег выдает нам талоны на питание и предметы гигиены. Но ну, это в лучшем случае. Так вот, смотрите, как работает финансовая система, допустим, в США или Европе, где люди чувствуют себя нищими. А может быть, они себя нищими не чувствуют? Может быть, это нам по телевизору так преподносит, что там очень сложно жить, что там тоже очень много нищим. Может быть, нам по телевизору преподносит все то, что нужно тем, кто по другую сторону экрана. Ну так смотрите. По крайней мере, большинство граждан этих стран уверены в том, что им платят достойную заработную плату. И в старости они получат все свои пенсионные накопления. Заметили? Слово «накопление». Оно здесь имеет большое значение. А ведь там не высчитывается процент от стажа и нет всякой другой ахинеи для расчета пенсий, как у нас. У них все просто. Сколько на счету скопилось – только ты и получил. Плюс к этому ты еще и проценты получаешь, пока не пользуешься своими пенсионными деньгами. И вот мы видим, как какой-то заграничный дядечка или тетенька работают и получают заработную плату. При этом они полностью защищены всеми возможными страховыми случаями. Вы спросите меня, при чем тут деньги и страховка? А я вам с удовольствием расскажу, с чего начинается государство-рабовладелец. И я не оговорился, именно государство-рабовладелец. У нас в мире есть такие государства, и мы не исключение. И дурят они свой народ, как положено. Слушайте внимательно. Так вот, эти самые страховые случаи распространены настолько широко за границей, что буквально каждый гражданин защищен на законных основаниях от незаконных действий кого бы то ни было например мы все удивляемся когда нам крутят ролики где на каком то крупном автобане случается авария и водители один за одним друг в друга врезаются при этом иногда мы даже наблюдаем, как те же самые водители как будто намеренно не тормозят и летят в кучу будущего металлолома. Вы спросите, зачем? Это же полный абсурд. А я вам скажу, что нет. И действительно, автолюбители за границей настолько защищены законом, что при дорожно-транспортном происшествии они с абсолютным удовольствием влетают в другие авто. В том случае, если, например, погодные условия создали такую аварийную ситуацию. И вы знаете, почему они так делают? Да все просто. Они получают в свой карман оплачиваемый страховой случай и покупают на эти деньги новенький автомобиль. И независимая, действительно независимая система, судебная система этих стран вполне на законных основаниях заставляет производителя авто и дорожников оплатить эти страховые случаи. Заметили? Именно производители авто оказываются виновны в том, что машина не смогла затормозить на скользкой дороге. И именно дорожные службы виновны в том, что на дороге вместо асфальта был лед. А как у нас? А у нас все просто, но наоборот. Этим и отличается наше государство от их государств. Смотрите, страховку мы исправно платим, она поступает в государственный карман, а в результате мы с вами попадаем под правила дорожного движения, где черным по белому прописано, что в таких аварийных случаях водитель сам виноват, что не справился с управлением, так как... А теперь слушаем внимательно, так как не учел погодные условия. Представляете, там за границей виноваты дорожники в том, что дорога скользкая, а у нас виноват водитель в том, что дорожники не следят за дорогой. Там виноват производитель автомобиля в том, что машина технически не была готова к экстренному торможению на льду. А у нас виноват водитель, который не учел погодные условия и не поменял, допустим, резину летнюю на зимнюю. Или еще абсурднее звучит следующая фраза из ГАИ «Не справился с управлением». Все. Пипец. Сам виноват. Иди плати, еще страховку, покупай другую машину и свободен. Вот истинное положение вещей. Законы в странах-рабовладельцах составлены таким образом, чтобы во всем был виновен раб. И эти страны-рабовладельцы ежегодно снимают дань со своих рабов в виде страховки и других дорожных сборов, чтобы рабы могли быстрее добираться до работы и платили больше в казну. При этом ни о какой защите речи не идет. Наоборот, любой закон превращает потерпевшего в обвиняемого. И это факт. Это я, кстати, к примеру равенства и свобод. Это я к тому, чтобы вам было понятно, что мы принимаем за закон в нашей стране. И что принимают за закон в цивилизованных странах. Видите, это оказывается абсолютно разные законы. Хотя, казалось бы, это полный абсурд. И все это для того, чтобы дальше вам было понятно, принять информацию о том, до чего дошло государство, делая из нас стадо баранов. Ну, давайте же вернемся к нашим любимым рублям. Все-таки речь о них. И как вы уже понимаете, учитывая то, что я рассказал про страховку и работу законов, наталкивает вас уже на мысль, что нас и тут не слабо дурят. Так вот, рубли, или так сказать, талоны на питание. Я эти рубли называю именно так – талоны на питание. Перейдем к тем самым бумажкам, которые дают нам возможность кушать, спать, ездить на машине и многое другое. Но все это только для того, чтобы раб добрался до места работы и смог там работать, работать и еще раз работать. Ведь мы же не зря слышим такую фразу, как «минимальный прожиточный минимум установлен» и так далее. У меня вопрос к государству. Вы как его установили? И не я один этот вопрос задаю – а вам не расскажут, как и почему его устанавливают. Вам не расскажут, что это за сумма, оценивающая нашу жизнь. Ну, да сейчас вы поймете, как государство регулирует цену нашей жизни и труда. Мы часто слышим с телеэкранов и других источников средства массовой информации о том, что вот-вот снизится ставка рефинансирования, вот-вот остановится инфляция. Ну, ведь часто, не правда ли? А давайте разберемся, что мы имеем а мы имеем «золото-валютные запасы». И, обратите внимание на название, «золото-валютные запасы». Вы ведь никогда не слышали, чтобы из телека кричали «рублевые запасы нашей страны увеличились». Нет, не слышали? А здесь и соль вопроса. А почему государство само по себе не держит запасы в собственной валюте, Почему в золоте, долларах и евро? В чем же секрет? Как-то непонятно. А вы раньше, наверное, и не задумывались над этим вопросом. Вы раньше и не подозревали, как государство растит свой золото-валютный фонд на курсовой разнице рубля, талончика на питание и, допустим, доллара. Вы же заметили, что у нас где-то с 90-х годов буквально привязано понятие «курсом». Мы постоянно наблюдаем за скачками цифр и отслеживаем свое благосостояние. А зачем они это сделали? Зачем нас привязали к этому словосочетанию «Курс валют»? Вот зачем? Вы не догадываетесь? А я вам расскажу. Наши рубли или талоны на питание печатает наше государство самостоятельно. Соответственно, мы понимаем, что этих бумажек можно напечатать сколько угодно. Однако давайте представим себе, что у государства есть большие весы. И вот на одной тарелке этих весов один доллар, а на другой, как вы думаете, сколько должно быть на другой тарелке весов? Вы никогда не догадаетесь, на другой тарелке весов в правовом государстве должен быть один рубль. Именно один рубль к одному доллару. И тогда все по-честному. Это государство, где работает закон справедливой оплаты труда и многое другое, вытекающее из этого. «Почему я так думаю?» – спросите вы. А я вам скажу. Представьте ситуацию, когда из-за границы приходит покупатель нашего труда. Он заплатит, допустим, один доллар за нашу работу нашему государству. Не нам! Мы же не имеем права получать валюту на руки и расплачиваться ею в магазине. Поэтому и не нам. Закон запрещает нам работать за доллары и разрешает работать за рубли. Странный закон, правда? Вроде не преступник, а ответственность есть. Вроде ничего не украл, а уголовная статья есть. Так вот что же тогда нам, если не доллар? Так вот, нам на руки через государство выдается рубль. Черт возьми, что за волшебство такое? Почему государству доллар, а нам рубль? Как же это они превратили доллар в рубль и зачем? Им же просто надо было вычесть все налоги и отдать нам часть заработанного доллара и все. Зачем они так заморочились и напечатали рубли? В чем же идея, в чем смысл? А смысл в следующем. Государство придумало схему, при которой содержание рабов на территории приносит неплохие доходы и при этом еще, само собой, подталкивает гражданина к тому, чтобы тот работал больше, больше и еще больше. И эта государственная система имеет название, вы сейчас посмеетесь, но это не что иное, как финансовая пирамида. Да-да, большая, созданная на государственном уровне, финансовая пирамида. А теперь смотрите, как она работает. Итак, мы убедились, что нам за работу платит только наше государство и только рублями. Мы все являемся заложниками рубля. Это как проездной в метро. Это просто бумага. Все эти проездные... Все их можно положить в кармашек, и по ним можно ездить определенное время в определенном направлении, в рамках маршрута. Ни шага влево, ни шага вправо. Только в зоне действия проездного. Вы тратите рубли, так сказать, талоны на питание, только в своей зоне. Да, это так, скажете вы. Но ведь параллельно нам привили, внушили, то, что мы автоматически приравниваем свой заработок к доллару. Мы же... Уже давно все привязали к доллару. Государство специально создало систему так называемого двойного стандарта. Вроде как мы с вами приравниваем все к доллару, а получаем рубли. Вы же заметили, что это правда? Мы же уже, даже когда денежки на карточку пришли, увидели сумму и в голове сразу перевели ее в доллары. Мы смотрим на ценники в магазинах и переводим сразу цену в доллары. Глупость, но это правда. И вы сейчас вспомнили себя и точно подтвердили все то, что я вам говорю. А ведь в результате запрета на свободное хождение и обращение валюты в нашей стране мы реально не можем сами себя продать, продать свой труд напрямую покупателю. Мы завели себе посредника, мы завели себе рабовладельца, который забирает все, а нам выдает еду по установленному ими же прожиточному минимуму, по их талонам. Смешно и грустно, но правда... Ну а теперь к сути рабовладельческой машины. И это главное. Это то, чего вы не знали. Это то, что нам никогда не расскажут. Представьте себе, что у них на весах появилось 2 доллара. Вы спросите, откуда? Ну как откуда? Мы же с вами работаем, и золотовалютные резервы в казне растут. Не у нас с вами, а у них в казне. А что делает государство, когда видит, что долларов стало больше и чаша весов с долларом стала опускаться? Они тут же досыпают на другую сторону рубли. Они это сделали для укрепления доллара в казне. Они же не дадут обесцениться валюте, которую собирают себе в казну. Ну, это, по крайней мере, глупо. Они не дадут доллару подешеветь на территории нашего государства. Только на территории нашего государства. Ведь наша страна не может регулировать цену доллара на внешнем рынке. И вы это понимаете. И что произошло после того, как досыпали рубли на другую чашу весов? Я знаю, вы уже догадались. Доллар вновь подорожал, но в то же самое время рублей стало больше и, естественно, при дорожающем долларе выросли цены в магазинах. А мы же все рассчитываем в долларах, вы же помните? И что делаем мы? Мы еще больше стали работать за рубли, чтобы догнать рост цен в магазинах. И казалось бы, что мы... Чем больше работаем, тем больше у нас должно быть денег. Так нет же. Чем больше мы стали работать, догоняя цены в магазине, тем больше долларов получило государство в казну от нашей усиленной работы. И снова на нашу рублевую чашу тех самых весов подсыпали талонов на питание для равновесия. И снова доллар стал дорогим, и вновь рост цен. И мы ищем еще способы заработать, чтобы себя прокормить, учитывая, что цены снова выросли и снова инфляция. Да-да, это именно инфляция так рождается. Мы работаем больше, у них больше долларов, и чтобы удержать уровень весов, они вновь и вновь подсыпают рубли. Чем больше подсыпают рублей – тем дороже доллар. Это удельный вес. Слышали, как нам про него говорят по телеку? И потом несут всякую чушь, сравнивая его с чем угодно, но только не с инфляцией. Нам попросту врут, пока мы работаем, и чем больше мы работаем, тем больше валюты в казне, и соответственно больше рублей сыпется каждый раз для равновесия на весах, созданных государством, и наш труд дешевеет. Вроде получается, что мы сами виноваты в том, что работаем больше. Это самая настоящая западня между валютой и рублем. Это замкнутый круг, где носятся человечки и зарабатывают для казны валюту. А государство просто подсыпает нам корм. Финансовая глобальная пирамида, работающая на человеческом ресурсе. Теперь вы понимаете, почему наше государство-рабовладелец не разрешает свободное обращение валюты в нашей стране. Теперь вы понимаете, почему курс доллара и евро постоянно растут. Теперь вы понимаете, что эти двойные финансовые стандарты, скрыто держат вас и меня в том числе в заложниках зоны где вы крутите и крутите изо всех сил финансовая колесика заполняющая государственную казну валютой мы попали под кнут финансовой пирамиды созданной самим государством это не нефть не газ не политика где-то там и санкции, о которых кричат в силе экранов Это само государство регулирует курс Это само государство назначает цену, которую нужно заплатить за его раба в долларах Это просто-напросто цена за труд раба нас просто хотят продать еще дешевле, но покупатель не идет. Это само государство приводит и ищет инвесторов. Заметили? Ведь всегда ищут инвесторов. Тех, кто принесет в казну доллары, но только в казну, не нам. И не надо искать виноватых за границей. И никогда золото валютные резервы государства не будут в собственной рублевой валюте. В противном случае лопнет финансовая пирамида. Государство потеряет контроль над рабами, и рабы смогут продавать себя сами, напрямую, без посредника, без рабовладельца. Ну, так, давайте представим, что в нашей стране стало свободное хождение валюты, и даже зарплату стали выдавать той же самой валютой. Что будет с казной? Правильно. Казна подешевеет в нашей зоне. Не опустеет, не испарится, как вы могли подумать, она просто станет дешевой. Деньги государства станут равными деньгам, которые зарабатывают граждане этого государства. И никакой пирамиды, при равной силе тяжести на обоих чашах весов. Ведь человек получит справедливую оплату труда. Представьте на секунду, что вы получаете доллары, а не рубли. Все. Нет рублей в государстве. Что происходит дальше? А дальше стабилизация внутреннего рынка. Сколько заработал, столько и съел. Нельзя будет человеку заплатить больше, чем он сделал. А сейчас можно. Сейчас можно даже не неработающему человеку, к примеру, чиновнику, заплатить в 10 раз больше, чем платят тому, кто действительно работает. А при валюте так нельзя будет сделать. Полностью исключено, потому что свободных и лишних долларов в казне нет, и их нельзя напечатать и раздать чиновникам. И больше ничего придумывать не надо. Никакая нефть и никакой газ здесь не играют никакой роли. Нефть и газ это всего-навсего товар. И при продаже этого товара государство, как мы знаем, получает доллары и, соответственно... Для уровня и стабилизации чаши весов На другую сторону подсыпают рубли Государство создает всякие телеканалы Рисует графики И с умным видом Нарм рассказывает о том Что якобы рубль дешевеет по каким-то причинам Связанным с чем угодно, но только не с самим государством Нам говорят, что виноваты в этом все, кроме государства Сюда примешивают политику, войны, санкции и многое другое И все это просто пропаганда Чтобы искали виноватых где-то там, а не тут, понимаете? Чтобы мы не искали виноватых в самом государстве ну вот теперь вы понимаете почему доллар у нас и в других государствах рабовладельцах всегда растет почему с появлением понятия курс валют в нашей стране доллар стал постоянно расти это финансовая глобальная пирамида работающая на человеческом ресурсе и что же получилось в итоге а в итоге невеселая формула чем больше мы работаем тем больше на другой стороне весов у государства валюты. А это значит, что на другую чашу подсыпаются рубли, и наш труд вновь дешевеет. А значит, чем больше мы работаем, тем дешевле рубль. Будем надеяться, что со временем мы станем жить в правовой стране. И права человека на достойную оплату труда будет соблюдать и само государство. И мы станем получать за свой труд деньги – те же самые деньги, которыми пополняется золотовалютный резерв нашего государства. Подписывайтесь на мой канал, и я расскажу вам много чего интересного. До свидания.